Вместе с, с соперником Господи, все Я вылетел нахрен из-за момента комментирования Из-за этого поганого Разрыва очередного 3-0 Со своим тиммейтом 21-м Сильвер пытался сейчас что-то сделать Но ничего не получилось Потому что я хотел сказать шутку Про то, как Сильвер взорвал 21-го на трейне Но уже теперь ничего не буду говорить Потому что уже без разницы У Кнайфа шнур оторвался Я изоленты мотала ленты да, тут теть Света аккуратнее точно. Не надо говорить, что в этом доме, ну, где я нахожусь, были другие женщины, потому что а, госпоже Анне-то ничего не будет, а вот мне потом ноги выдернут. Так что не надо так говорить. Ну что, минус от Дефингидромина, к сожалению, это только единственный, пока что первый минус от команды All Your Dreams. Три потери и один ответный фраг. Весьма маловато, конечно. Ну, шутки же все понимают. Не-не-не-не, не переживайте. У меня жена адекватная, и она к этому, естественно, нормально отнесется. Так что даже не берите в голову. 2 в 4. Сильвер с дефингидрамином перегруппировались, ушли в малый квадрат. И, видимо, будут пытаться зайти на точку Б. В предыдущем раунде было приблизительно такое же, только разве что вместо дефингидрамина выступал 21-й, и не было девайсов, поэтому ситуация похожа, но это совсем не то же самое. Ну, где фингидрамин сразу влетает в контакты с Зигзагом, сюда подтягивается Сильвер, пытается э, спасти от гибели своего товарища по команде, сам получает прострелы и чуть ли не умирает. 23 секунды до конца раунда, и мне кажется, наверное, надо было бы все-таки поактивнее чуть-чуть двигаться команде All Your Dreams. Но минус от Сильвера в размен за погибшего Дефингидрамина означает, что, в общем-то, тут, опять же, победы не видать. Как собственных ушей 4-0 в пользу коллектива МИД. Напряженка, конечно, появляется. Она, конечно же, растет. И, конечно, немножко расстраивает команду All Your Dreams, потому как они пытаются. Но попытки оказываются пока что безуспешными. Дамы и господа, кстати, хочу еще сказать. Извините, но на записи, разумеется, будет отсутствовать, вероятнее всего, первые два раунда. Вот, собственно, это все, что я хотел сказать. Под кучу флешечек команда All Your Dreams наконец-то заходит на точку Б. Почему наконец-то? Потому что, ну, вроде хотя бы зашли. Дефин Гедрамин взрывает бэтбой и тут же умирает. Дарит, опять же, численный перевес своим соперникам. Двоечник. Минус Кисон в спине, оказывается, 21-й. А почему инфыр. Инфыр. Почему информации не было об этом? Минус от Хакуна и знал, где ждет. Все. Все, я вырубаю стрим, нафиг я заикаюсь сегодня. Ладно, шутка 4-1. Хотя я и знал, что соперник находится на девятке, но среагировать и забрать девятку не получилось. Инфир, Да и, да, инфыр Это вот все почему? Потому что настраиваешься на, на комментирование У тебя происходит разрыв соединения И ты максимально после этого ловишь тильт Все 21-й Замечательный хэдшот Номер два. Замечательный хэдшот Минус от Жени ну команде мид я бы, конечно, сейчас не рекомендовал бы отпускать соперника очень далеко. Трипл от Джени, 3 хп остается. Бэтбой добивает его и двоечник. Ну, по идее, легчайший раунд должен быть для двоечника. Добить 5 хпового кессона и перестрелять Бэтбоя, имея фамас, э, не должно быть сложным. Хае, ну, прям такая себе хае, уж объективно говоря. Подсадка в сайде, но подсадка, не, не скажем, что прям не очевиднейшая. Однако Бэтбой... Действительно, бэдбой Хороший хэдшот Очень хороший хэдшот 4-2 Конечно, опять-таки, положа руку на сердце Карта Тускан целиком и полностью Все-таки принадлежит атаке По владению картой Не так уж сильно, конечно, перевес идет за атаку Но он есть И поэтому атака, по факту, здесь считается сильной стороной Но в данном матче Все может быть немножко по-другому Двоечник. Даблкил во всяком случае. Ответные минусы от команды мид каким-то образом, но поступают в команду All Your Dreams. Нет игроков обороны под спотом Б, Ну, вернее, под спотом Б есть непосредственно в точке, никого нет. Двоечник. А бомба вообще на точке А установлен. Нормалек. Бэтбой! Зря спалился, потому что два игрока с диглами сейчас его здесь просто из из изуродуют, хотел я сказать. Но нет, не совсем так все это дело происходит. В результате Витя все-таки делает минус с Галила. А, сейв калаша, да? Сменил девайс? Да, сейв калаша, отлично. Лучше иди дерни стопарик вискарика, язык не будет заплетаться. Не, если я в таком состоянии дерну стаканчик... Стаканчик... <смех> ну, просто стопарик неинтересно, да, если и дергать, то только стаканчик. Ну даже, ладно, окей, стопарик вискарика, то у меня точно речевой аппарат скажет. До свидания, вы здесь как-то без меня. The бомб! Да бомб! Взорвался дебомб на точке А, ну и счет 4-3 В общем, вот такая вот печальная пока что ситуация для команды МИД Начало у них было как бы за здравие, а окончание пока что за упокой Но, опять же, я не зря сказал о сильной стороне, что это атака И в теории МИД вторую половину будут отыгрывать как раз таки в сильной стороне Двоечник из сотни проигрывает перестрелку 21-му Хакуна Матата с урубает, урубает, блин, да что я начинаю вот это все, ребят, все я пошел спать Я пошел спать Речевой и снова Рамштайн И снова ББ Александр, можно вопрос? Да, разумеется 5-3 в пользу МИД Говори же, что даст будет Говорили же Ну еще пока не факт, что даст будет МИД-то все-таки борется Привет, Александр Дмитрий, здравствуйте в очередном раунде экономика у команды МИД на самом деле выглядит весьма странно. Кто-то с МПшками, кто-то с АВП играет. Но это все-таки странно, мне кажется. Кто первую карту выиграл? Первую карту выиграла команда МИД. Минус от Скарпа. Очень странно, конечно, что Дефин Гидрамин успел проскользнуть и... Его здесь из окна уже ждали Боже мой Это не сказать, конечно, что не везение Но да, позиционно сейчас, конечно, не очень удачно сыграли ребята из команды All Your Dreams Тем не менее, на точке А очень и очень все хорошо у команды Mid. скобочках нет Ничего вообще не удается сделать и никакого приема мы в нем вменяемого не увидели. Единственное, что мы с вами видим, так это ситуацию, в которой Скорп остается один в три. Два минуса он уже сделал, Для победы есть необходимость делать еще три. Но я думаю, конечно, не, полу... не получится. Как давно комментируешь? 2014 год. С июля месяца. Неожиданное появление Скорпа. Было настолько неожиданным, что, по-моему, даже сам Скорп не поверил, что он все-таки дойдет до этой самой точки. Дошел и... И ничего, сделал один минус, АВП ВП засейвить из-за этого не удается, потому что слишком далеко открылся 5-4 Ну, борьба пока что получше, сказать, конечно, чем э, на карте Трейн Здесь как-то более плотно идут коллективы И это может давать надежду на третью карту, конечно, тем, кто хочет посмотреть побольше Counter-Strike Но вопрос всегда, конечно, стоит очень остро в таких матчах, ибо команда может выиграть со счетом 2-1 но ведь человеческий фактор преобладает. Каждый хочет выиграть 2-0 и сказать, что мы выиграли в сухую. Ну вот сейчас с разменами ситуация равная 3 в 3. Если можно, конечно, считать ситуацию равной, когда у одной из сторон отсутствуют девайсы. Ну, двоечник, тем не менее, даже и без девайса справляется с сильвером. Бэтбой. Разменный фраг минус от Скарпа и один в один. Ой-ой-ой. Дефин Гидрамин. Молодчик, молодчик. 5 пять Самое главное, он вовремя понял, куда мог уйти его соперник. Может быть, там, конечно, была и информация о том, что соперник находится вот именно там. Как ты думаешь, Саня, кто победит? Я не знаю. Я ставлю на то, что будет 2-1 по картам, а в чью пользу вообще даже не могу представить. Мне кажется, невозможно представить, в чью пользу будет конкретно вот этот... Роунд. Роунд, называемый турниром, а точнее гранд грандфиналом. Саламчик, пацаны, стример Стасик, приветствую. Женя и Скорб. По минусу на удержании точки Б, 21 с Сильвером, вновь остаются вдвоем против четверых. Такой раунд уже был, это был второй раунд этой встречи. Или третий. Какой-то из этих раундов был, короче. Но Сильвера убили и 21 остался в соло. В тот раз, по-моему, был наоборот. Сильвер остался в соло, 21 убили, ну, неважно. Идешь каледовать, кто там каледовать собрался? Думаю, ник поменять на финил этиламин. А, что скажешь? Но если бы я знал еще конкретно, что это за химическое соединение, то, наверное, бы мог что-то ответить. Ну а так назовись ты хоть трактором, как говорится. Это же твой никнейм. Размен на точке А. И шестой раунд за командой МИД. Так, в общем, очень сложно сейчас написал, конечно, Богдана Я даже такое озвучивать не буду, потому что, короче, все это просто без разницы 21-й Первый, кто погиб из команды All Your Dreams Вторым является Дефин Гидромин Хакуна Матата добирает Кессона И выход на мидл явно оказался необдуманным решением от команды All You Dreams Сильвер 55 хп, ну и, конечно, нет девайса Хуже, наверное, придумать ничего здесь невозможно и вот вам завершающий фраг, все за тем же самым Женей. Женя настрелял, кстати, большую пачку фрагов в этот раз. И, между прочим, у него 15 на 7 статистика, и статистика его вообще глобально сейчас, конечно, является лучшей на этой карте вообще среди э, одной и другой команды. Формула С8H11N. Плотность 964 э, килограмма на кубический метр. Вот такие вот у нас информации поддает Богдан. Я не знаю вообще, кому это в жизни может помочь и пригодиться. Но ладно, хорошо. <laughs> Допускаю. Кстати, у нас же Александра является, если можно так сказать, ученый, Поэтому вполне себе может быть ей и пригодится. Ну, я думаю, хотя вообще она и так знает сама. Уж такие вещи и не знать. 21-й. Минус Скорб и минус Хакуна Матата. В результате на точке А вообще хоть кто-то в живых остался. Да, это был Женя. А Витя с двоечником пытаются не... Двоечник. Заметил? Заметил ли он соперника на ланге? Да, заметил. Кессон. Первый пули сразу попадает в голову. Жесть, жестчайшая. Так. 300 рублей донатик прилетел, и он почему-то теперь он появился на экране. Вот странный вопрос, почему. Привет от лучших людей, мечты сбываются. Денис, благодарю вас. Большое спасибо. 7-6 в пользу коллектива МИД по-прежнему. Но All Your Dreams все еще нам дают надежду, опять-таки, на то, что матч этот заканчиваться просто так не будет. 21-й, <клёх> простите, минус э -э Женя. Это важный минус, потому что Женя, как вы помните, является фраг-лидером команды мид И смерть э, такого игрока, естественно, всегда только на руку сопернику Бэтбой Хорошая позиция, потенциально может сделать и не один минус с нее И забирает Витю, но теряется Видимо, прилетела флешка, потому что ну, он даже как-то не пытался никуда повернуться Дефингидромин нет, увы Увы, парное звено, именуемое Дефингидромин и его товарищ Бэтбой разваливается И первая половина выиграна командой МИД Ну, это не 10-5, конечно, как на трейне Но... Ну, 9-6, либо 8-7 И тот и тот вариант вполне себе хороший Ну, я бы, наверное, все-таки сказал, что в команде All Your Dreams сейчас прослеживается небольшая проблемка На мой взгляд... Эта проблемка является в какой-то степени ключевой, почему ребята проигрывают Очень мало тимплея, на мой взгляд Я не вижу сейчас особо прям вот ярко выраженного тимплея У обороны он просматривается, да, ребята где-то какие-то стяжки-перетяжки делают И все как-то это выглядит, ну, именно командно У команды All Your Dreams действия как по большей степени какие-то хаотичные Вот что пытается сейчас сделать игрок в зигзаге? Это Сильвер был или кто? Да, по всей видимости, именно Сильвер это был. Откинул ХАЕшку, которая абсолютно никуда не залетела. Ну и теперь с 21-м... Ой... Серьезно? Отсутствие тимплея, но тем не менее отсутствие адекватных позиций у команды МИД. А, почему отсутствие адекватных позиций? Ну, потому что Витя вот... Ой, боже мой, что делает Витя! Даблкил какой-то просто нереальнейший на ноге. Просто с USP увольняет оппонента. 21-й остается в соло против двоечника и Жене. Здесь перекрестный огонь обеспечен у игроков обороны. Но зачем-то? Зачем-то просто гениально команда Мид отдают нахрен раунд, просто спустя рукава. Вместо того, чтобы дождаться, пока игрок атаки под них откроется, они выходят и умирают от него сами. Но типа, надо же понимать, что это 21-й. Он двоих легко убьет. Зачем под него выходить? Ай-яй-яй-яй, мои глаза Лучше бы я этого не видел, дамы и господа Такие моменты меня расстраивают А еще меня расстраивает, что вылетел пятый игрок команды All Your Dreams И в пистолетном раунде они остались в меньшинстве это очень и очень плохо А еще очень плохо, что команда МИД не понимает, по всей видимости, в упор Что их соперников четверо и надо бы быстро занять какую-то точку В результате теряют Хаку на Матату, но точку Б все-таки занимают Минус от Скарпа И Сильвер остается один Куда улетел пятый игрок? О, дикция наладилась Наверное, опрокинул <смех> чарочку <смех> Я просто налил вискарик и поставил рядом рюмочку Саш, там Александр стрим начала Можно ссылку ее покидать? Да, конечно Саша, ну стр... ссылочку на стрим всегда можно покидать в чатик 7-9 и нет паузы Почему-то нет паузы Для меня загадка почему мне кажется, что целесообразно было бы сейчас поставить паузу и подождать возвращения пятого игрока. Ну, это, конечно, право коллектива МИД и команды All Your Dreams. Окей, они решили продолжать. Ну, блин, в слабой стороне в вчетвером тут точно не выиграть. Это будет 2-0 однозначно, как ни крути. Хакуна Матата минус 21 Попытка поджать от Дефин Гидромина, но здесь уж 100% надо выходить на мидл, потому что очевиднейшим образом команда мид через большой квадрат разыгрывает этот раунд. И, конечно, все игроки обороны падают, но за исключением Сильвера. А, здесь у нас, видимо, компенсация, да? То есть Скорб э, решил постоять, и да, все-таки пауза. Все-таки пауза, которую берет Сильвер. Ну, эта пауза на самом деле напрашивалась уже довольно давно, Пятого игрока надо ждать, потому что сейчас на кону стоит возможность или отсутствие третьей, э, третьей карты. А сколько всего карт будут играть? Если карту Тускан выиграет команда Мид, то это последняя карта. Больше ничего играться не будет. Если All Your Dreams смогут отвоевать э, карту Тускан, тогда будет третья карта Даст-2, она же будет завершающая. Она что, комментирует? Александра ничего не комментирует, она просто стримит, как играет, периодически стримит, как готовит, просто разговорные стримчики, в общем, очень она большой молодец 100% будет третья карта, ну, посмотрим, посмотрим, если пятый игрок у команды All Your Dreams не вернется, то тут 100% как раз-таки третьей карты не будет Не тот чат. Ну, почему? Зато теперь на Твиче тоже знают. Да, кстати, Георгий Панк, спасибо большое за ваше появление. Редко вас вижу. Ку вам тоже. Будет ли третья карта? Это вопрос, вопрос, вопрос еще. пауза это я вот что-то не понял, закончилась или не закончилась? Как мне кажется, наверное, закончилась, да? Потому что что-то пропала надпись о том, что пауза у нас активна. Самое главное, чтобы теперь не пропало соединение с интернетом, потому что если это произойдет, у меня не сохранится запись второй карты. <laughs> это будет очень грустно. Мясо, мясо, скорб. Скандирует у нас Александр И. Ягуар 161, да, помнится. Товарищ Рустам, ну ладно, что вы, не переживайте. Я привык очень много раз отвечать на один и тот же вопрос, потому что, ребята, иногда бывает, вот я ответил на вопрос, а человека не было на трансляции, он пришел через две минуты. И, естественно, он задает этот вопрос, потому что ему тоже это интересно, собственно. Поэтому я уже привык на это не злиться, понимаю. Надеюсь, еще с тобой поиграю в КС 1.6. Обязательно поиграем. Поиграем, когда у меня, правда, будет, скорее всего... 20 тысяч подписчиков, тогда я буду играть в фасткап. Ну, а может быть, до этого на каком-нибудь ни хрена себе паблике поиграем. Вы видели, какую сейчас штуку кессон повесил перед смертью, а? Видели это? Нереально. Нереально, дамы и господа. 11-7. Еще одна пауза взята. Нет, не взята, еще одна пауза. Видимо, пятый игрок у команды All Your Dreams не вернется и придется доигрывать матч в вчетвером. Но если это будет так... То это будет очень сложно Вдумайтесь, в любом случае точку придется принимать вдвоем То есть, условно, вот, дефингидромин и, например, кто? И кессон Будут отвечать за точку А А20, ой, вернулся! Явился, не запылился, товарищ Бэтбой Но в этом раунде, к сожалению, его не будет Появится он только в следующем, насколько я понимаю, да? Он у нас еще в спектаторах Нет, все, появился сейчас, да? Появился? появился. Ну что, кессон минус Женя. Размены, и размены в общем-то не нужно. Там Саш 30 евро закинули. Ну так замечательно. Сашуля большой молодец. Я очень за нее рад. Витя минус Дефин Гидрамин и Кисон вырубает Витю. Хорошее начало, по крайней мере, для команды All Your Dreams э, есть перспективки. Учитывая, что Бэтбой уже нашел девайс с погибшего товарища, можно надеяться на то, что он этот девайс сможет реализовать. Однако бомба устанавливается на точке Б и, конечно, вероятность 12-го раунда для All Your Dreams, прошу прощения, для команды Mid, чуть выше, чем 8-го для All Your Dreams. Но здесь, конечно, все будет зависеть от кессона. А вот хрен. А вот хрен с два. Ничего от кесон зависеть не будет, потому что кессон погибает. А вот бэтбой. Есть по бэтбою информация. Скорб просто был на волосок от сумасшедшего фиаско, дорогие мои друзья. И зачем-то паузу поставил. Вот почему постоянно появляется. Сильвер поставил паузу. Ведь в этом раунде паузу никто не поставил. Ей сто приседаний выпало. Сочувствую, Александре. сочувствую. Нет, все-таки пауза. Так а зачем теперь ставилась пауза, если теперь ты все в сборе? Come on, guys. Зачем была нужна пауза? А пообсуждать, что происходит? Техническая, тактическая пауза. Наработочки. А то стример скоро напьется. Не-не-не, стример исключительно не пьющий на самом деле человек. Очень редко выпиваю. Очень редко. Разика, наверное, три в году. Четыре, может быть. Пауза для того, чтобы сбить кураж с мяса? В принципе, Да. В принципе, да. Но здесь еще есть важный нюанс. Пауза может быть, например, связана с тем, чтобы действительно, как правильно написала Анна, пауза для того, чтобы... Может быть. Может быть, паузы лагают, да? А может быть и нет. Кто знает. Берут, а она срабатывает на Next Round. Ну, вообще, да, по такому принципу пауза, конечно, и работает. Ну, так можно же тогда ее отменить. Зачем ждать ее окончания? Ведь если есть команда поставить на паузу, значит, должна быть... Пауза, вернее, команда, которая отключит паузу, по идее Хотя, может быть и нет Ладно, не будем это, в общем вникать в это <сёк> Саш, ты дистанционно комментируешь? Да, конечно, этот матч проходит в онлайне, на сервере Не в клубе, поэтому, конечно, я комментирую его дистанционно Также и игроки дистанционно играют но стрим Алка точно нужен. Скоро будет Петр. Причем он будет такой достаточно масштабный, крупномасштабный, ко мне приедет товарищ Лермонтов. И вот теперь я уже все стопроцентно обмозговал и стопроцентно знаю, как мы это все дело проведем. Так что у меня будет еще и, так скажем, гостевой стрим, где, мы, где я буду пить не один, а нас будет двое. В общем, упьёмся мы, как обычно, но давайте, ладно, не об этом. На 16 тысяч? На 16 тысяч... Э, блин, вот на 16 тысяч, не знаю, может быть. Ну, во всяком случае, Петр мне там накидал донатов на пиво. Я посчитал, он накидал мне донатов на 4 бутылки пива и на бутылку шампанского, поэтому, в принципе, можно уже готовиться потихонечку. А ты, брат, доту играешь? Раньше играл, сейчас нет. Я играл в доту, когда это была не дота... Сильвер взрывает дефингидромина. черт возьми. Команда All Your Dreams целый день друг друга убивают. Вместо того, чтобы так пытаться убивать э, соперников по команде, они просто расстреливают хаешками друг дружку постоянно. Кессоны 21 остались против двоечника Хакуна Мататы и Вити. Позиции у, у ребят из команды All Your Dreams достаточно многообещающие, конечно, но трудно реализуемые в силу того, что у 21 например, нет девайса. Хакуна Матата моментально ставит шот и кисон, как в чатике написали, что-то кисон закис. Я надеюсь, що... <ridge> <laughs> что кисон не получит в ухо, но он получает в ухо, дамы и господа, 13-7. Нас пропить будешь, но ну, там немножко не так работает, типа, да, и, кстати, и, и, и Сомчик накидывал на шоколадку, действительно, так и было, да, 12 евро на шоколадку, я до сих пор, кстати, не знаю, где я куплю шоколадку за 12 евро, все-таки это для шоколадки достаточно большой ценник, но придется напрячься и поискать. А на алк-стримах, собственно говоря, мы пьем от определенной суммы доната, вот, недавно я на свой день рождения проводил такой но запись удалена, разумеется, по понятным причинам Но там ребята постарались меня напоить очень быстро и оперативно <laughs> Стрим, наверное, даже часа 4 не продержался Стример, вернее, не продержался 4 в 4 ситуэйшн И команда All Your Dreams пока что, можно сказать, позиционно находится в перевесе Потому что атаки еще нужно как-то выйти. Но тут, конечно, двоечник подрезает бэтбоя. И теперь о перевесе сложно рассуждать. Попытка прострела, причем обоюдного. Дефин Дефингидромин 47 хп. А двоечник-то уже 5. И ошибки, ошибки здесь будут. может. Я видел шоколадку за 100 евро. Вент. Ничего себе вы какие шоколадки видели. Ну, я такие не видел и слава богу. Я не представляю себе, как это отдать 100 евро за шоколад. Просто, знаете, у меня не укладывается такое в голове А в чем отличие, например, от того же самого шоколада за 50 евро, а за 10? Женя остается один на один с Кисоном По кессону, в общем-то, должна быть какая-то информация Но, видимо, никакой нет Хотя нет, смотрите Понимает, что это мид Ну, понятно, нужно идти за бомбой Убегает 10 секунд до конца раунда Все, дамы и господа, бомбу подобрала Успеет ли поставить? А, нет. Или да. Нет, не успеет. Не успеет поставить. Не успел. Доли секунды не хватило, а ибо нехрен бомбу бросать, дамы и господа, играющие в атаке. Никогда не делайте таких ошибок. Никогда не выбрасывайте бомбу где-то позади вас. Потому что когда резко начнется выход, а такое возможно, когда в планы атаки кто-то вмешивается, вы, выбросив бомбу, начинаете резко принимать решение выйти. На точку И как результат, что получается? Получается, вы выходите на точку, а бомба по-прежнему лежит позади вас. бэтбой бой! Зачем-то вообще сейчас ребята из команды All Your Dreams полезли в аркаду. Я на самом-то деле не очень понимаю логики данных аркадных действий. Ведь команде мид, по идее, это только на руку. Но тут просто какая-то... Простите меня, жесткая Немецкая Кинокартина начинается И в результате этой киноленты Вот двоечник Не стал стреляться, решил убежать Да, убежал? Убежал двоечник? Два тебе! Два тебе за игру в атаке Витя не перестреливает кессона Ну, это было вообще больно смотреть 13-9 Я надеюсь, кстати Никто на такие высказывания не обидится Ни зрители, ни игроки это шутейки, вы понимаете, да, что двойку двоечнику за то, что он плохо сыграл в атаке Нельзя ставить, как минимум двоечник вообще идет 16 на 13 Статистика не отрицательная, так что тут как бы о чем можно говорить Но бояться, конечно, так сильно соперника не нужно Чтобы вместо того, чтобы с ним перестреливаться, просто убегать от него. Недостойно, недостойный поступок Бомбу, попытка поставить. Женя успевает. Да, успевает. Экономика спасена. Частично спасена экономика, но раунд, разумеется, потерян. 13-10. И вот вам называется сильная сторона у команды МИД. Почему я и сказал в первой половине еще, что далеко не однозначно э, ситуация, в которой сильная сторона может выиграть карту. Напротив, здесь и в обороне карту тоже можно выиграть. Кто первую взял? Первую взяла... Взяла Первую карту выиграла команда Мид Пока что они выигрывают, собственно, со счетом 1-0 по картам Ну, и у них пока все шансы на то, чтобы выиграть и вторую карту Но тут, знаете ли, с такой атакой выиграть точно ничего не получится Когда вас поджимают, вы это ждете, но вы не перестреливаете Типа, игра же от позиции Ну, в малом квадрате сейчас что-то неприятное начинается для команды Мид Снова поджим Нужно чекать и мидл одновременно И ох ох ох ох Ну и вот спрашивается снова Зачем гранаты в игре придуманы? Непонятно, да? То есть двоечник считает, что можно просто выйти на мидл Не используя какие-либо флешки, дымы и так далее Просто выйти, что-то чекнуть и не умереть Ну тогда я, наверное, открою тайну, да? Так не работает Это совсем так не работает Женя накидывает хаешку и под эту хаешку пытается забежать на миддл, а ему здесь в лицо флеш прилетает. Случай неудачный. 13-11. Ну, прямой намек на последнюю, на третью карту, потому что команда мид уже не очень выглядит командой, которая способна действительно здесь сейчас выиграть, потому что в атаке играют максимально безыдейно. Увы и ах. Не хочу никого обидеть, но это безидейная атака. Просто сесть в малом квадрате и проиграть в нем раунд. Вот. Я человек... Женя, что с тобой? Женя? Женя, куда ты... Женя, пропишите Жене очки, пожалуйста. Я не знаю, как можно было не замечать соперника в упор. Но можно, видимо, можно. Ну, 21-й. Изейший. Изейшие три минуса. Минус от И повторюсь, без идей, но... Какая идея на этот раунд у команды МИД была? Выбежать в Коты. Получить по лицу и все. всё. Они там еще подсадиться пытались, но не получилось. Ну, типа, блин, я не знаю. На самом деле, очень плохой подход к, к атаке на карте Тускан. Потому что я не успел договорить. Я являюсь человеком... Для которого карта Тускан является любимой картой в Counter-Strike 1.6. Ну как можно вот такие вещи делать, такие кренделя выписывать, которые сейчас выписывают ребята из команды МИР? Оскорбительно для моего зрения. Шучу, шучу, конечно, нет. Частично, только частично. Опять Женя ловит флешку, в общем, у Жени, видимо, от глаз уже ничего не осталось, потому что там просто белый экран, вам стоп. Ой, простите, дамы и господа, чуть не выругался в очередной раз, но если уж такие моменты не выигрывают, то я, наверное, давайте сразу 16-й раунд придам команде All Your Dreams. Перекрестный огонь! Готовность принимать торец! И вместо этого из торца выбегает Сильвер и просто-напросто закрывает двух соперников. Как вам такой поворот, а? Айда команда All Your Dreams. Ай до да сложности, но, ну типа, блин, ну молодцы Нет, такое взять, Сильвер вообще сейчас должен своей команде дать огромный буст по морали за счет такой победы Потому что это поистине был раунд, который выиграть было технически невозможно Бэтбой Минус Хакуна э, Матата, дальше даблкил от Дефингидромина И, в общем, стыдно С Стыдно мне все это говорить, ладно, все, забейте так, что там опять какие-то удаления? Опять кто-то ругается. Сильвер. Минус скорб, двоечник последний. Ну, снова опять же, вот... Э, к вопросу о безидейности атаки. В чем заключалась идея 27-го раунда этой встречи? Выйти и стоять в малом квадрате, пока нас расстреливают. Я думаю... Стратег команды мид Должен идти на пенсию Потому что, ну, это не стратегия К сожалению, к моему величайшему сожалению Это не стратегия, это э, Ну, просто выход вот банальный Банальный выход То есть 5 на 5 турниры не выигрываются с такими стратками Где раскидки? Где сплит-пуш, коты плюс мидл? Где банальный даже фаст-б Через банан? Почему постоянно какие-то восседания и все Ну, то есть, в общем-то, атака, когда у них нет никаких э, мыслей Естественно, таким образом и заканчивают Заканчивают поражением и без возможности То есть, одной стрельбой не вывезешь Вот двоечник стоит, ждет соперника, а прицел держит в пол Чтобы, когда соперник вышел, он стрелял ему в коленку парадоксально. Еще две флешки, на этот раз Женя от них уворачивается, но, к сожалению, все-таки не спасает э, раунд для своей команды. Мы получаем 15-13 и, как следствие, матч В общем-то, мы с вами получаем... Давайте, ладно, этот, как он называется? Мы с вами получаем 16-13 на первой карте, 16-13 на второй. Я думаю, будет все именно так, потому что сейчас что у экономики команды МИД? Вообще, она хотя бы есть... Вижу калаш, вижу второй калаш, третий. Ну, окей, ладно, четыре калаша есть, значит, можно смело считать, что экономика все-таки присутствует. Присутствует. Но ей, помимо того, что нужно грамотно распорядиться, все-таки еще неплохо было бы и позиционно грамотно сыграть. Но, к сожалению, у команды МИД карта Тускан не является сильной картой, что уже очевидно. На трене ребята играли гораздо лучше, видно, что им немножко здесь дискомфортно. Не в пример команде All Your Dreams которые как раз-таки ощущают себя реально крутой командой на карте Тускан. Ну, тут, тут сказать мне нечего. Ну вот, сплит-пуш, точки А, коты плюс миддл, и эта стратегия сразу сработала. Почему надо было давать-то 15 для начала, чтобы вот дошло, что этот банальный? Самый простой раунд сработает процентов на 158. Ладно, шутки в сторону. Экономика-то у команды All Your Dreams. Ухоль. Ухоль. Все. Ушел. Ушел, но не полностью. Частично-то все-таки, конечно, что-то да есть. Но у бэдбоя, вот, например, нет дефьюз-китов. Это, конечно, сложность. Потому что они могут понадобиться. Ими было бы неплохо воспользоваться. Но, тем не менее, команда МИД меня уже приятно порадовали, потому что это не 16-13, 16-13. И вот зачем перестрелка себе. Ладно, ладно, окей э, Победителей не судят, но все-таки мув ошибочный Конечно, идти пушить соперника нельзя было Потому что не было информации о том, сколько там находится соперников Сильвер разменивается и все-таки отдает точку А своим оппонентам Но здесь еще по-прежнему есть 21-й Который, напомню, один из опаснейших игроков команды All Your Dreams И вместе с ним еще есть Бэтбой, который также сыграет с Смеда Бомба установлена, Хакуна Матата ждет совсем не оттуда, откуда нужно оппонента. Хаешка на мидл, не успел заметить, сняла ли вообще хоть какое-то количество лайфбара соперника. А вот и Бэтбой у нас появляется. Но здесь важно принять сначала мидл, сначала мидл, сначала мидл. Еще могу 10 раз повторить, важно принять сначала мидл. Но неужели это так вот сложно было догадаться? И сейчас абсолютно был бы легчайший раунд. Ну окей, 16-14 тоже достаточно хороший счет. Заслуженный счет, что я самое главное считаю. Команда All Your Dreams показали, что на карте Тускан команда Мид им попросту даже не ровня. То есть их атаки нельзя сравнивать вообще никак. Что ж, ждем карту Dead Dust 2, на которой, к сожалению, рандома будет еще больше, потому что это все-таки самая стандартная.